Год вот, боев на украинской территории вполне ожидаемо окутан пресловутым туманом войны. Ведь главным принципом войсковой пропаганды всегда являлось при уменьшении своих потерь и преувеличение чужих. Здесь вполне реализован рыночный принцип, и каждый имеет возможность выбрать себе картину, которая отвечает его идеологическим установкам. Можно ориентироваться на сводки украинских уст генштаба Арестовича и верить, что российские войска по нескольку раз разгромлены, а личный состав многократно убит. Есть западноевропейская картина войны. Здесь вообще не заморачиваются деталями, ориентируясь лишь на дискурс. Украинских фотобеженцев вполне могут изображать сирийцы. Американские лидеры мнений вовсю пеняют телеканалом на то, что журналисты слишком увлеклись показом страданий белых, а должны бы как минимум половину времени посвящать бедствиям афроукраинцев. И толерантные картинки тут же появились, конечно. Вот араб ножом отгоняет от эвакуационного поезда украинцев, пропуская только своих. В любом случае к настоящему моменту достоверно известно лишь, что блокированы все крупные города юга и востока Украины, а также практически взят в кольцо Киев. Полностью под контролем российской армии Херсон и Мелитополь, под частичным Харьков и Мариуполь. Наступление на населенные пункты ведется неспешно, с целью в максимальной степени беречь личный состав и мирное население. На Донбассе то ли окружена, то ли близка к этому 70-тысячная группировка ВСУ и различных добробатов. Любой большой вооруженный конфликт – это очень серьезное испытание для психического здоровья людей, здоровья как индивидуального, так и коллективного. Особенно туго приходится мирным обывателям, механика уютного мира, которых перестало функционировать. Устоявшийся порядок жизни рухнул. Поход на работу, если она все еще есть, представляет собой безумно рискованный квест. Проходя его, ты можешь заплатить за любую ошибку жизнью. Как, например, это случилось с израильским диджеем, пытавшимся эвакуироваться из Киева. Беднягу приняли за чеченца на очередном самозванном КПП, и безвестные территориалы расстреляли его, не спрося ни имени, ни документов. Бесконтрольная раздача оружия в городах сопровождается освобождением из тюрем преступников, чтобы они кровью искупили свою вину перед Родиной. Говорят, вышел на свободу Онищенко, бывший командир батальона «Торнадо». Спросите у Гугла, кто это. Он насиловал собственных детей, так что даже интернет краснеет и дрожит мелкой дрожью ужаса, сообщая подробности его похождения на Донбассе. Вполне ожидаемо, экс-заключенные кровь проливают, но в основном чужую. Причем в ходе борьбы за чужую собственность – знаки. Вот вооруженные добровольцы обходят квартиры в многоэтажке потроша карман. потроша или из автомата слишком жадных жильцов Стоять! не самая простая часть квеста добыть в осажденном городе еды можно попытаться выставить многочасовую очередь но есть те кто предпочитают взломать двери магазина Этот вариант чреват своими рисками. Во многих городах пойманных мародеров просто привязывают к столбам. Что, впрочем, тоже является приметой деструкции социальных и административных структур. Суд Линча в Штатах вышел из моды, как только удалось наладить на фронтире цивилизованную жизнь. Впрочем, некоторые отечания простительны людям, для которых естественный городской шум теперь – грохот выстрелов. Но совсем не объясним откат в эпоху родоплеменного мировосприятия граждан Первого мира. В Европе теперь преследуют за российский паспорт и даже просто за русский язык. Настроения царят погромные. Жертвами будущих хрустальных ночей могут стать не чернявые, а русоволосые. Курносые, а не обладатели крупных носов. Смерть врагам! И правильно украинцы делают, что вас 8 лет мочат. Надо вас убивать! Попра Уинфри из круга своего чтения исключила Толстого и всем своим поклонникам рекомендовала. А Миланский университет отменяет Достоевского. Пока, к счастью, не вообще, а только в своем лекционном курсе. Но только потому, что руки короткие, а вот если европейцы сообща дотянутся, не сдобровать автору идиота. В Польше запрещают Шостаковича и Чайковского. В Германии от детей регулярно требуют отмежеваться от Путина. А в Берлине можно быть избитым за русский язык. Чехии отказываются обслуживать в ресторане, а также исключают из университетов. Во Франции и Штатах тоже. Можно, конечно, полагать, что у людей резко обострилось чувство справедливости. Обострилось, да, но только благодаря умелому разогреву посредством СМИ. Сомневающийся пусть вспомнит: а куда вдруг подевался ужасный ковид? Как это по щелчку пальцев врагом человечества перестал быть вирус, и стали Достоевский с толстым. Причем случилось это на планете, где ведутся десятки войн с сотнями тысяч жертв и миллионами беженцев. Если в тебе провоцируют сильные чувства, лови руку которая лезет тебе в карман. Такого размаха узаконенных государством грабежей не бывало, наверное, лет 200. С тех пор, как короли и королевы перестали выписывать каперские свидетельства. Заморожены золотовалютные резервы России начаты конфискации имущества частных лиц и компаний. В Польше даже экспроприируют дипломатическую собственность. Только на одних ЗВР ухватили около 300 миллиардов. Еще десяток другой миллиардов европейские правительства заработают на русских яхтах, лондонских особняках, замках и виноградниках Луары. Кто-то может считать это торжеством справедливости, хотя на самом деле тут экономическое самоубийство. Российские олигархи вообще лишь лабораторные крысы, на которых растят бациллы, убивающие глобальную связность мирового хозяйства. Для начала угробят доллар как мировую валюту. США де-факто отказываются от э, э, статуса доллара как резервной валюты мира. Это уже случилось давно, после крака братангутской системы, Но сейчас это пришло фактическое это признание вот этого всего. Фантик, ваш, это, этот доллар. Сейчас, конечно, любая страна в мире, которая там имеет не самые лучшие отношения с США, будь то Китай, Индия, Бразилия, кто угодно, они, конечно же, будут дважды и трижды думать, прежде чем размещать свои запасы вот именно в долларах, например. Зная то, что вот их Неважно, какая у тебя крупная экономика, тебя могут вот так вот по чучку отключить. Есть подозрение, что демонизация России только инструмент, который позволяет выпустить денежный пар из глобальных финансовых пузырей. Любого, наверное, интересовало. Откуда берутся триллионы евро и долларов для тушения кризисных пожаров в ЕС и Штатах? Почему бесконтрольная миссия не ведет к гиперинфляции и превращению мировых валют в фантики? Похоже, все-таки ведет. Вот как раз сейчас гипер и может начаться. Инфляция в Первом мире уже рекордная. Цены на электричество и тепло выросли в десятки раз. На автомобильное топливо вдвое, на продовольствие на десятки процентов. Убивать товарооборот с Россией все равно, что отрезать голову одному из сиамских близнецов в расчете, что все будет в порядке. Одной-то головы за глаза хватит. Россия пока еще наращивает поставки газа в Европу, но это уже не способно удержать цены. Даже власти Старого Света обещают населению удвоение, утроение. Удесятерение сумм в коммунальных счетах. Если Москва даже не прекратит поставки углеводородов, нет, хотя бы только объявит об этом. Случится абсолютный шторм на биржах и пан-европейский коллапс любой организованной жизни. Кажется, этого в ЕС и добиваются. Ведь не могут же высоколобы эксперты не подавать по инстанции начальству панические справки и меморандумы. Зато виновник катастрофы, которая еще не случилась, уже найден, уже объявлен. Россия. Хотя даже это, похоже, не способно мобилизовать европейцев на участие в украинском конфликте. Бразилия, Аргентина, Колумбия, Эквадор. Эти добровольцы из Колумбии, Аргентины, Эквадора обещают приехать воевать на Украину. Правда, видеоролик фейковый, был он записан год тому назад и является сугубо пропагандистским. Правые и ультраправые планеты лишь единицами записываются в интербригады. Есть несколько литовцев, белорусов, американцев. Есть какое-то количество хорватов. Собирались японцы, которые все никак не могли вылететь из Токио. Разрешили участие своим гражданам в украинском конфликте прибалтийские, польское, датское, британское правительство. Здравствуйте, я хотел бы записаться в украинскую армию, как это называется, в иностранный легион. Правда, правительство Соединенного Королевства, разрешив, тут же настоятельно не рекомендовало англичанам вербоваться в добровольцы на Украину. Это они для Киева добровольцы, а для России наемники, которые имеют очень специфический юридический статус. Судя по англичанам, милитаристский угар, из-за которого планета на неделю обезумела, понемногу рассеивается. Однако, по правде говоря, исход боев, хотя и важен, но все-таки ощутимо меньше, чем ответ на вопрос. Насколько хозяева мира тверды в своем решении устроить планетарную экономическую катастрофу? Олег Романов в главном эфире.